Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем из репортажей наших народных корреспондентов в этом выпуске. В Риге прошел творческий вечер поэзии. Русский центр в Манагуа празднует трехлетие. О творчестве художника Алексея Саврасова рассказали в Барнауле. А теперь более подробно об этих и других новостях. Ярмарка русской кухни и соревнования по футболу. Такими яркими и необычными событиями запомнилось празднование третьей годовщины русского центра в столице Никарагуа. В торжественном мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и активисты. Вот уже на протяжении трех лет жители Центральной Америки знакомы с русским центром в Манагуа. Здесь все желающие изучают русский язык, узнают больше о национальной культуре и даже приобщаются к народным традициям. Поздравляем Центр Русского Мира в Унан-Монагуа за третью годовщину. И тоже приглашаем всех заинтересованных людей, которые хотят научиться говорить по-русски. Чтобы записались на курс. Накануне открытия 14-й Ассамблеи русского мира при Государственном университете в Монаго прошли торжественные мероприятия в честь третьей годовщины со дня открытия центра. Специально к этой дате сотрудники подготовили веселую и необычную программу, которая никого не оставила равнодушным. Студенты вместе с преподавателями участвовали в соревнованиях по футболу, настольному теннису и даже шахматам. В конце праздника все гости получили приятные призы и побывали на дегустации русской национальной кухни. Стихотворения латвийских и русских поэтов прозвучали на поэтическом вечере в Риге. Традиционная встреча прошла в рамках празднования Дней русской культуры в Латвии. В этом году им исполняется уже 10 лет. Осень придется войти. Как ни тревожно, свернуть середины пить пути нам невозможно. Для ценителей литературы и искусства в Риге прошел творческий вечер «Десять ступеней надежды». Гости увидели презентацию ежегодного поэтического альманаха поэзии «Письмена», а также услышали произведения в исполнении самих авторов. В новом сборнике оказались произведения латвийских и русских поэтов ближнего и дальнего зарубежья. «Невесомый облачный корабль отплывает». Заскочу на мост, пусть несет нас нежно речка осень да. в новогоднюю елочную В конференц-зале Балтийской международной академии побывали также и новые авторы. Некоторые из них вступили в Балтийскую гильдию поэтов совсем недавно. Так особенное впечатление на зрителей произвело выступление Ольги Редковой. Девушка представила публике свое творчество впервые, и выступление на вечере для нее оказалось премьерным. Атланты держит небо, небо надо мной, и я под ним всю жизнь совсем лосарь. Могла бы сказать совсем наоборот. Нет, надо мной решительно смеются. Мир продолжается, он дышит и растет. Гости и организаторы вечера отметили, что даже несмотря на необходимость соблюдения карантинных мер, в том числе социальную дистанцию, ограничения не помешали поэтам и ценителям искусства прочувствовать эмоциональное и духовное единение. Надежда русского искусства. Так этого художника в XIX веке называли современники. Именно он сумел вдохнуть жизнь в хмурые и обыденные виды российских просторов, открыв новый тип пейзажа в художественном искусстве. Подробнее в репортаже нашего народного корреспондента Анастасии Наборщиковой. Могила на Волге. Эту картину Алексей Саврасов написал, когда умерла его новорожденная дочь. Личная трагедия стала поворотным моментом в творчестве мастера и открыла новую страницу в истории русского пейзажа. На этой картине он изобразит старый погост с покосившимися крестами, и выразит в этой картине всю боль человека, когда человек вот рассуждает об утрате. Но эта картина, исполненная горя, она в ней совраса все равно дает человеку надежду. Он дает надежду на будущее, на счастье. История художника началась в знаменитом московском доме Юшковых, где было открыто училище искусств, художеств, изотчества. Здесь начали творить лучшие художники России. Проблемы со зрением не мешали Саврасову творить и преподавать. Рядом с ним трудились педагоги, воспитавшие знаменитых художников. Среди них были Левитан, Пастернак и Трубецкой. И преподаватели и учащиеся Московского училища живописи, военнее изотчества всегда ощущали себя одной семьей. Они поддерживали друг друга на протяжении всей жизни и очень ценили вклад каждого в изобразительное искусство нашей страны. На выставке, посвященной 190-летию Саврасова, представлено 35 работ самого мастера, его учеников и друзей. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем вспоминать о подвигах соотечественников. Историю ветерана Ивана Тетерина, участника ключевой битвы на Курской дуге, нам прислала Алина Гидиева из города Черкеска. Давайте посмотрим этот сюжет. Нам казалось, нет конца и края, тех страданий нам не пережить, но нашлась сила у народа. Даже всю Европу защитить. Школьники часто бывают в гостях у Ивана Тетерина. Он рассказывает им фронтовые истории, как защищал родину от фашистских захватчиков. Даже читает стихи собственного сочинения об ужасах войны. Но сегодняшний визит не совсем обычный. Вместе с представителями администрации Прикубанского района ребята пришли поздравить ветерана с наступающим юбилеем Победы. От имени главы региона Рашид Вариспилища Тимрезова и от имени главы администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Ибраимовича Чумаева от себя лично тоже поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам всего доброго, самого хорошего, счастья, долгих лет жизни, здоровья, мирного неба. Когда началась Великая Отечественная, Иван Тетерин только закончил фабрично-заводскую школу в Таганроге и работал с на заводе. В 1943 году его забрали на фронт. Несмотря на почтенный возраст, Иван Иванович помнит не только фамилии всех фронтовых товарищей, но и даты сражений, в которых принимала участие его дивизия. Слушая его рассказы о войне, ты сам будто становишься свидетелем тех событий. 19 июля началось наступление на Курскую дуе. Вот. И мы, как участники, были Курской битвы на Южном крыле, на прорыве вражеской обороны на реке Миус. Через месяц во время штурма Саун Могилы на Донбассе Иван Иванович получил тяжелое осколочное ранение. Он пять месяцев провел в госпитале, был комиссован из армии по инвалидности и вернулся в родной Таганрог. Немцы все разграбили. Ничего не осталось. Осталась одна шкура с коровы. и на потолку достали, обчистили горячей водой из шерсти, сварили шулюн. И вот это все есть. Все, все пропитание было. Перед уходом школьники прикрепили на дверь Ивана Ивановича табличку «Спасибо за победу» в знак благодарности за мир и победу. Глядя на ветеранов и слушая о том, что выпало на их долю в годы войны, стоит задуматься, в каком неоплатном долгу перед ними все последующие поколения россиян.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 Всего доброго и до свидания.